Вы простите, что с личным я. В списках здесь 30 тысяч безотчества. Вероятно, есть его фамилия. Имя есть. Я отца своего тут искал. Лопатина. Если можно, я вот что у вас хотел уточнить. Способен ли кто в архивах между сотен фамилий на букву «Л» обнаружить пока мы помним и живы пусть не отчество а адрес откуда был призван он и сразу станет понятнее там в деревне у нас из любой избы ты кого не возьми это мы лопатины старика провожает экскурсовод солнце в мае слепит глаза но не греет 20 метровый бетонный свод Тридцать пятая батарея. Этот батюшка в черном, седой, худой, Слушал молча, лишь горбил сильнее плечи, И спросил еще, правда, что под водой Здесь стояли погибших тела, как свечи, Вертикально, что не было места вдоль берегов, Чтоб не в море. А в землю лечим. Я о них и у старца просил молитв за отцов, за бесчисленные утраты. Пусть Россию когда-нибудь Бог простит. Он ответил: Прости уже в сорок пятом.